Я, почему? Я говорю по те, То есть для того, чтобы это вошло в головы, значит, надо еще опустить жизненный уровень. Ждем, когда он опустится, уже, тогда, уже опущен. Нет, уже еще, тогда это. Нос... только начало. Я еще понимаю, туда, что ждите. это надо начало. но да, а кто да. мы это создал-то? Ну, кто, еще кто создал? Оккупанты, как всегда. Так подождите, оккупанты это же вы получаете. Окупа... Нет, мы коллаборационисты. Сергей Вячеславович, да. э, существует вот такое вот общественное движение, угу. э, национально освободительное движение. Россия, с координатором Федором Евгений Алексеевичем. Вот хотелось бы узнать, как вы относитесь и к нему, и к этому общественному движению. Также они говорят, что они, во-первых, борются за суверенитет Родины, и Путин их является их национальным лидером, вот, который ведет к освобождению как раз России от о оккупации. Ну, Путин неоднократно говорил, что мы находимся в полуоккупации. Угу. Вот. Как вы относитесь к этому? Хотелось ну, бы ваше Отношусь ответ. очень просто. Мы уже по этому поводу, так сказать, дело в том, что эту дискуссию начинал не я, а сам Федоров. Он неоднократно высказывался, так сказать, обо мне в различных дискуссиях. На что я ему ответил, что офицер советской армии вот, Федоров, как его имя, отчество, Евгений Алексеевич, будет в военном трибунале отвечать за свои действия, за ту работу, которую он совершает, совершает в течение более чем 20 лет в органах оккупационных властей, которые осуществляют по факту оккупацию территории Советского Союза в границах РСФСР. Вот там он будет документально доказывать, все те действия, которые, так сказать, он совершил, не голословно заявлять, я там за что-то борюсь. Я еще раз вам говорю, объявили продовольственная программа «Всенародное дело», а выполнили протоколы сионских мудрецов. Поэтому объявить можно все что угодно. Я же еще раз вам говорю, по делам их узнаете, дело мне покажите. Ну, вы можете это, главного гауляйтера объявить, так сказать, спасителем страны, можете объявить. Вопрос, это вам поможет избавиться от оккупации? Нет, это усилит оккупацию. Это же понятно. Ну давайте все-таки действовать разумно. Давайте все-таки не по словам, а по делам. Про СССР он начал говорить ровно с того момента, когда пришел соответствующий документ от Трампа, тогда еще кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки, о том, что он готов встретиться с президентом СССР. Вот. И как только этот документ пришел в Кремль, вот, на следующий день вот, Федоров, который в течение четырех или пяти лет ни разу не заикнулся на тему СССР, начал говорить, что он возрождает СССР. Вот. Ну завтра еще один документ придет, он начнет возрождать там Великую Тартарию, послезавтра еще один. Вот. ребят, давайте смотреть все-таки по делам. Вот, э, еще раз призываю. По делам. Вот предъявите дела. Вот что сделал конкретно офицер союза советских социалистических республик, находясь в оккупационной структуре, которая называется Российской Федерацией, Евгений Федоров. Назовите мне его заслуги. Он принимал законы, по которым, так сказать, наша страна распродавалась направо и налево. Ну, он якобы информирует население, выводит, во-первых, участников национально-освободительного движения на, на пикеты, убой. на одиночные пикеты, на различные митинги, понимаете, информирует население, что это мы не находимся информация. в оккупации. Это не это забой населения осуществляется. Объясняю вам. Значит, Ельцин Борис Николаевич с такими же э, чистыми и светлыми мыслями призвал, э, так сказать, шахтеров поддержать. И вы помните, на горбатом мосту-то касочки стучали-то, помогали Ельцину к власти прийти. Где эти шахтеры? В могилах они лежат, эти шахтеры, без шахт, без, без пенсий. Без привилегий, без санаториев шахтеры в СССР получали зарплату в два раза больше, чем союзный министр. Где эти шахтеры? Ребята, давайте, хватит бегать за этими, э, за фантиками на ниточках. Ну сколько можно вот эти дурацкие, так сказать, иди... Ну 500 раз вас уже как развели, как последних, так сказать, идиотов. Ну сколько можно верить голословным заявлениям? Ну вот же на ваших глазах это все происходит. Людей, которые привели к власти Ельцина, в том числе и рабочий класс. Где этот рабочий класс? Предприятия закрыты, пенсий нет, работы нет. Вот. 20 тысяч населенных пунктов прекратили свое существование. Отрасли исчезли у нас. Отрасли исчезли. У нас нет вообще работы в стране. Нет вообще работы. Мы ничего не производим. Мы рабочие рукавицы. Мы утеряли секрет производства рабочих рукавиц. Мы их из Китая завозим. Вот вам результат их действий. Давайте все-таки на действия смотреть, а не на заявление. Допустим, да хочешь, заявляй. Он, он, Вечный... он же назвал себя официально коллаборационист. Да, да, да. Коллаборационист, человек, который добровольно сотрудничает с оккупантами. Все. Открывайте словарь, коллаборационист. Добровольно сотрудничает с оккупантами. Все. Четко. Даже доказывать ничего не надо, сам себя назвал. Евгений Алексеевич, я просто начал вам сочувствовать. Я понимаю, как вам тяжело, когда вам пишут Соединенные я не, Штаты. Я, я, мне не тяжело. Я говорю, как работает государственный я механизм. Я понимаю, что Евгений Алексеевич. Вам придется осознать, что ваша страна в оккупации, вот. чтобы решить проблему. Я, я это знаю. Мне для, вы же сказали, вы, вы являетесь а, оккупантом, а представителем случае, коллаборационистских а в властей. в этом случае вам надо будет вступить в национально-освободительную борьбу. Так, и помочь национальным людям. А почему я тоже в этой борьбе? Как же, подождите. Вы сказали, что вы представитель коллаборационистских властей. И что что это меняет? Вам? Ну, это, это фантастика. Ну, еще что это меняет? Я два года отработал в психиатричке просто санитара.